Небо нами недовольно, пенная волны повалила на дома. Разве кто-то мог подумать? Никто не думал и никто не виноват. Не слушай новостей, не слушай новостей, не смотри назад. Разве кто-то подумать, никто не думал, И никто не виноват. А знаешь, мне приснилось, как огни играют, Разрывая дома. А знаешь, даже мил, что огни играют, Разбивая дома. И зареваем, похоже, проиграли Закрывая глаза Небо нами недовольно Пины волны Повалило над нем Небо знает, что мне больно Не слушай новостей, не слушай новостей, не смотри назад, О, разве тот -то мог подумать? Никто не понял, и никто не виноват. А знаешь, мне приснилось, как одни играют, разрывая дома. И знаешь даже мило, что не игра, Разбивая дома. И им, похоже, проиграли, Закрывай глаза. Нами недовольны пенные волны повалили.